Здравствуйте. В предыдущих выпусках нашего марксистского ликбеза мы подробно рассмотрели, как основоположники марксизма формулируют открытое им материалистическое понимание истории, применяют его к различным событиям, как современным историям, да, так и довольно отдаленным событиям, тем самым показывая универсальность и значимость исторического материализма. Тем самым был положен некоторое фундаментальное основание под марксистскую теорию как научную теорию. Однако, тем самым, основы марксистской теории не были завершены. Не хватало очень важного компонента. Не хватало теории прибавочной стоимости. Именно с открытием Карла Маркса теории прибавочной стоимости и происходит некое завершение ядра теории марксизма. Мы можем точно сказать, когда это произошло. Это произошло в 1857 году в рукописи Маркса, которая была заглавлена «Очерки критики политической экономии». В русскоязычной литературе, как правило, этот текст называется экономическими рукописями 1857-1859 годов. На Западе по первому, названию, первому слову немецкого названия они просто называются «Grundrisse». Соответственно, что это за текст? Этот текст писался Карлом Марксом в Лондоне как, по сути, первый черновик того, что потом превратится в капитал. Дело в том, что в 50-е годы в Европе наступил период относительного экономического роста и благополучия, в силу чего снизилась какая бы то ни была социальная и политическая активность масс. Соответственно, у Маркса было довольно много времени на спокойную теоретическую работу, которую он используя, собственно, и употребил. В то же самое время, начиная с середины 50-х годов, уже явно и особенно явно это было видно из сердца капиталистической системы, из Лондона, Маркс видел, что наступает новый экономический кризис. Он ожидал, что вполне вероятно было появление за этим кризисом никаких новых социальных потрясений, революционных событий, а значит необходимо было срочно дать массам, да, дать угнетаемым классам некоторое теоретическое оружие, которым они могли бы воспользоваться. И Маркс начинает очень быстро как-то составлять этот манускрипт. Однако в 1957 году, собственно, ничего такого не произошло. Кризис произошел, но революция не последовала. Как следствие, у Маркса после этого еще было 10 лет на то, чтобы далее более серьезно разработать все это, привести в некий более систематический вид, и что в конце мы увидели в виде первого тома Капитала. Когда мы говорим про экономические рукописи 1957-1959 годов, мы должны понимать, что текст крайне сложный и крайне богатый разнообразным идейным материалом. Поэтому сегодня мы обозначим лишь некоторые базовые идеи этого текста, потому что полностью пересказывать его значило, по сути бы, обозначить все идеи не только первого, но и второго, и даже третьего томов «Капитал». Во-первых, сразу скажем, что «Капитал», судя по этому манускрипту, задумывался Марксом изначально как текст еще больше, чем то, что мы видели в результате. Так он говорит о, вначале о шести, а потом вообще о двенадцати томах. В общем, те из наших, так скажем, марксистов, которые не могут и осилить и трех томов, да, могут сказать, сказать спасибо Марксу, что он не осуществил задуманное в результате. Так вот, начинается текст довольно небольшой заметкой, посвященная двум буржуазным экономистам, Бастиа и Керри, соответственно, французу и американцу. И здесь Марс выдвигает важное различие, различие между классической буржуазной политэкономией и вульгарной буржуазной политэкономией. Он говорит о том, что если ранее классические буржуазные политэкономы, вроде Смита и Рикардо, вскрывали действительные некие пружины, движущие капиталистическое общество, то с того времени, как вдруг обнаружилось, что в этом обществе есть некие противоречия, в конечном счете классовые противоречия, дальнейшие представители буржуазной политэкономии начали не вскрывать действительно причины событий, а скорее их скрывать. То есть начали банально заниматься апологетикой существующего положения вещей. Собственно, это и называется вульгарной политэкономией. Далее следует небольшой, но весьма теоретически насыщенный блок текста, который называется просто «Введение». Введение, понятно, вот к этим очеркам критики политической экономии. Это введение ценно двумя моментами, в первую очередь, которые почему-то не вошли в зрелый потом текст «Капитала». Во-первых, речь идет о том, когда Маркс, Пытается показать, какая структура у любого производства вообще, не только у капиталистического производства. А именно он говорит о том, что любая система производства в широком смысле включает в себя четыре момента. Во-первых, это производство в узком смысле слова. Во-вторых, это распределение. В-третьих, это обмен. И в-четвертых, это потребление именно единство, да, производство, распределение, потребления, обмена и потребления составляет некую единую целостность. При этом буржуазные представители буржуазной политэкономии они как правило делают акцент на распределении и обмене, в то время как в действительности определяющим фактором является именно производство. Более того, буржуазные представители буржуазной политэкономии отделяют, абстрагируют эти явления, не понимая, что они перетекают друг к другу и составляют единую неделимую целостность, составляющую, собственно, конкретную тотальность э, любого способа производства. И здесь мы переходим ко второму важному моменту, а именно здесь, более ярко, чем где бы то ни было, Маркс обозначает сущность своего научного метода. Метод этот он позаимствовал у Гегеля и обозначает его краткой фразой э, пере, э, восхождение от абстрактного к конкретному. Дело в том, что буржуазная политическая экономия, как правило, работает следующим образом. Она берет некое конкретное явление, например, некую национальную экономику или, скажем, международные какие-то экономические отношения или даже систему налогообложения, а затем восходит некую абстракцию все более и более общим понятием и приходит к неким кирпичикам этой системы, вроде понятия, там собственности, товара, да, стоимости и так далее, обмена. В то время как Марс говорит о том, что подлинно научный метод должен двигаться в обратном направлении. Мы должны начать с предельно абстрактных категорий, таких как товар, стоимость, да, обмен тот же самый. И потом от этих абстрактных категорий, постепенно их обогащая, синтезируя, объединяя, создавать все более конкретное понимание нашего предмета. Тем самым мы движемся от предельно абстрактных категорий к конкретному пониманию того, как работает экономическая система в целом. Здесь он, кстати, делает важное замечание, по своему отличию от Гегелевского метода, потому что Гегель, открывший, по сути, этот метод, восхождение от абстрактного к конкретному, неправильно его понял. Он, по сути, мистифицировал его так, что сказав, что самореальность развивается таким образом. То есть, самореальность формируется из абстрактных неких категорий, бытия, сущности и тому подобного, и из них формируется конкретная реальность. В, том, в этом, собственно, и состоял, по Марксу, его идеализм. В то время как для Маркса, собственно, конкретная реальность всегда существует вне нас. Она всегда уже налична. И метод восхождения от абстрактного к конкретному, это не метод развития самой реальности. Это метод, каким наше сознание, наше мышление присваивает себе эту реальность. Иными словами, это метод ее теоретического освоения. При этом порядок категорий в реальности может быть не только отличаться, но и быть противоположен, этим категориям в действительности. Так, например, когда мы исследуем некую действительность, мы можем начинать с предельно абстрактной категории, скажем, собственности, или даже частной собственности. В то время, допустим, категория семьи, понятие семья, это предельно конкретное понятие. Но в реальности семья появляется гораздо раньше, чем частная собственность, которая развивается лишь с появлением буржуазных отношений в полной мере. Таким образом, порядок категорий в исследовании не соответствует, или не всегда соответствует их историческому появлению. Наконец, следующий остаток текста, это основной блок текста, это, собственно, очерки критики политической экономии. И он состоит из двух больших глав. Одна поменьше, посвященная глава, посвященная деньгам, и вторая, более большая, собственно, основная масса текста, глава, посвященная капиталу, из которой, в общем-то, потом возник, собственно, капитал. И здесь, опять же, по сути затрагиваются все ключевые идеи политэкономии Маркса, хотя есть еще не установившиеся у него терминологии, есть некоторая путаница, но в целом идеи намечены. Однако в этом тексте мы обозначим лишь самое главное, а именно что именно здесь впервые формулируется теория прибавочной стоимости. О чем идет речь? Если мы посмотрим на те процессы обмена, которые происходят в капиталистическом обществе, а именно процессы обмена обычно изучает буржуазная политэкономия, мы увидим, что вначале у нас обмениваются да, некие продукты, эти результате продукты становятся товарами, да, у нас выделяется какой-то один товар в виде денег, который становится привилегированным товаром, да, всеобщим эквивалентом, и приобретает все остальные функции денег. Но как бы мы на это пристально не смотрели, у нас возникает в итоге некая цепочка, Цепочка, которая вначале выглядит как товар-деньги-товар. У меня есть товар, который мне не нужен, я его продаю, получаю деньги, покупаю товар, который мне нужен. Но так как эта процедура повторяется бесконечное количество раз в товарном обществе, собственно, да, в обществе товарного производства, то в конечном итоге цепочка замыкается на саму себя, видя деньги-товар-деньги. Я трачу деньги, покупаю нечто, что приносит мне больше денег. И вот буржуазную политэкономию всегда волновала загадка, которую она не могла решить. Зачем я это делаю? Ведь я это делаю, очевидно, для того, чтобы у меня денег стало больше. Но откуда могут взяться эти лишние деньги? Ведь если мы возьмем, собственно, предположим, идеально функционирующий рынок с идеальной конкуренцией, то любой товар продается ровно по своей цене. А значит, если я продал товар дешевле, дороже, чем его купил, это значит, я просто кого-то надул. Но это означает, что собственность не произвелась. Это значит просто, что вот кого-то я ее забрал. Я мог бы просто ее в карман вытянуть да, банальным габляжом. И таким образом разгадка не может лежать по Марксу в сфере обмена. Она должна лежать в какой-то другой сфере. На полях замечу, что здесь Маркс использует, почему текст мало читабелен для людей, незнакомых с Гигелем, здесь он использует очень много гигельянской терминологии. Он прямо говорит о том, что сфера обмена это, в общем-то, сфера бытия, с ее переходом количество в качество и качество в количество. Но от сферы бытия, то есть той реальности, которую мы непосредственно можем наблюдать, нужно перейти к сущности, к той глубинной реальности, которая полагает эту сферу бытия. Проще говоря, он говорит о том, что нужно перейти из сферы обмена в сферу производства. Которая, собственно, в которой лежит разгадка этой загадки. Но здесь опять же все непросто. Потому что, казалось бы, вот у нас есть капиталист. Капиталист покупает труд. Он возмещает стоимость этого труда рабочему в виде заработной платы. В результате рабочий на него работает и производит какие-то товары, да, и капиталист потом продает. Вопрос: опять же, откуда возникают лишние деньги? Откуда возникает прибыль? Да? Потому что если у нас идеально работающий рынок, то у нас вообще-то капиталист не может заплатить зарплату меньше, чем стоимость этого труда. То есть того товара, который он за него покупает, за эту зарплату. Да? А это значит, что опять же у нас не работают, получается, законы рынка. Марс говорит, что разгадка на самом деле весьма проста. Дело в том, что капиталист покупает ни разу не труд. Он покупает рабочую силу. Чему же, чего же стоит рабочая сила? Стоимость рабочей силы определяется тем количеством ну, в общественного труда, которое необходимо для ее воспроизводства. Проще говоря, рабочий получает ровно столько, сколько необходимо, чтобы он прожил, ну, при приемлемых для данного общества условиях, ну а потом желательно еще и размноженство да, в виде какой-то семьи. Соответственно, рабочая сила, как и любой другой товар, стоит столько, сколько стоит ее воспроизведение однако получая, покупая рабочую силу, получает капиталист не рабочую силу, получает он способность к труду, то есть в конечном счете сам труд. Иными словами, он получает то, тот труд, который производит рабочий, и это больше труда, чем необходимо для производства его рабочей силы. То есть, например, если у нас даже рабочий работает 8 часов на заводе, и допустим в данном обществе воспроизвести все продукты, которые необходимы для жизни, стоит, в общем-то, примерно в эквиваленте 6 часов его рабочего дня, то, это, то оказывается, что 2 часа бесплатно достаются капиталисту. Это, собственно, и есть, очень упрощая, конечно же, да, та самая прибавочная стоимость. Именно это и есть та разгадка, на которой вбели голову все классические политэкономы, да, и Адам Смит, и Дэвид Рикардо, и все прочие. Именно здесь раскрывается вся тайна, по большому счету, капиталистической эксплуатации. Далее в этом тексте очень много есть ценных размышлений, размышлений капитали, о капитализме и о будущем, о коммунизме, размышления о том, как коммунизм связан с рациональной организацией времени человека, его повседневного времени, общественного времени, различные рассуждения вплоть до эстетики и вопросов греческого искусства. Ну и не будем туда отдаваться. Главное, зафиксируем факт, что именно в этом тексте, в рукописях, относящихся к 57-59 годах, да, грундрисы, Впервые формулируется та теория, которая дает действительно рабочему классу теоретическое оружие, которым он в дальнейшем и пользуется в своей борьбе против капитала. Ну а мы на этой оптимистической ноте с вами и закончим. До новых встреч.